В сочельник сочельнике Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала пост с желанием хайпануть на болезни Никиты Сергеевича Михалкова. «Дай ему Бог здоровья!» В этом же посте она упомянула президента страны Владимира Путина, которого фамильярно называет «телом». На мой взгляд, «непозволительное ханство». Ну да ладно. И вот а, после выхода этого поста, он, естественно, нашел отклик у тех, кто ведет активно телеграм-каналы. Появились критические отзывы, появились комментарии разного характера. Ксения Собчак отреагировала сегодня. Она написала... Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца? Вы поняли, да, вот эту вот э, методичку Ларина? Говорит, а что мы будем делать с этим народом? Собчак попрошает: вот как нам быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца? Ну, по поводу вашей головы у меня никаких сомнений уже давным-давно не э, существует. Да, фотографироваться в национальном костюме на фоне портрета Бандеры – это что? Наличие ума? Плясать на фоне церкви пьяной с свиторганом и этим каким-то кадром из квартета и бутылкой водки – это от большого ума. Рядиться в рясу – это от большого ума. И кричать «За Русь! срусь, Приезжать в храм на катафалке и осквернять его – это от большого ума. Относительно сердца, Ксения, его у вас просто нет. У таких, как вы, нет души. Знаете, потому как, называя детей маленькими подонками и мерзавцами, вы расписались в том, что для вас существует только материальное. И напрочь отсутствует духовное. Как бы вы ни вертелись на своей сковородке, которая сейчас находится на медленной прожарке. По поводу Никиты Сергеевича Михалкова. Я понимаю, я понимаю. Вы какую-то часть своей жизни жили с бездарным актером Максимом Витарганом. Сейчас вы пытаетесь сделать вид, что живете с Константилом Богомоловым. Я не знаю, под какими препаратами ставит он свои спектакли и пишет свои пьесы, но это, конечно, омерзительно. И то, что он возглавляет Московский театр, омерзительно вдвойне. Отсюда и зависть к гению. А Михалков, он безусловный гений. Теперь по поводу сердца, души. Вернемся. А как же вот эти вот ребятки которые занимались получала ваших телеграм-каналах, они как? Как у вас сердцем и душой? Переживаете за то, что они в Торбе Новый год встретили? Рождество справляют, если они его справляют. В чем я сомневаюсь? Сердце не щемит? А что ж вы, Ксения Анатольевна, считая себя журналисткой, членом журналистского сообщества, не заступились за латвийского журналиста Марата Косема, которого запустили, за, задержали власти Латвии? Что ж вы... Не написали пару строк в защиту Марата? Ага, я знаю почему. Боитесь, что перестанут пускать в уютный юрмальский домик на улице театра? Да? Так рано или поздно все равно пускать перестанут, Ксения Собчак. Поэтому вот точно уж не вам говорить о голове и сердце. Еще один момент. Вот всю ту работу которую проводит в Телеграме и других соцсетях ЦИПСО украинская перекрывает Ксения Собчак. Причем она знаете, как работает, в какой сетке? Стоит появиться каким-то фотографиям и информации в Телеграм-канале Гордона или Гончаренко, тут же это появляется у Ксении Собчак. Вопросы у меня их давным-давно нет. Но Ксения продолжает пребывать не в статусе иноагента, продолжает вести подрывную диверсионную деятельность, находясь на территории страны и имея в кармане паспорт гражданки Израиля. Кстати, Ксения, один вопрос. Вы научились писать слово «Тель-Авив» без двух, нет, без трех, прошу прощения, ошибок? Надеюсь, что да. Православных братьев и сестер с Рождеством. Странное поздравление, но в такое время живем.